Мои поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством. В конце видео подарки. Друзья, всем привет. В первую очередь хочу сказать большое спасибо своим подписчикам, которые смотрят мои видео уже восьмой год, ставят лайки, комментируют. Особую благодарность выражаю тем, кто уже купил через меня недвижимость в Сочи. А ведь среди вас есть и те, с кем у меня проходило более десяток сделок. Это мои любимые инвестора благодаря которым мы вместе зарабатываем и процветаем. Искренне желаю вам в новом году, чтобы он был лучше, чем уходящий. Желаю вам в новом году хороших идей и сил в их воплощении. Будьте любимы, любите, будьте счастливы и здоровы. Пусть вас окружают только хорошие и позитивные люди. Пусть негатив останется в уходящем году. И в конце видео, как и обещал, у меня для вас подарки Каждый, кто купит через меня квартиру в Сочи с 31 декабря по 31 января 2022 года, получит такой суперский приз. Это либо тостер от компании бог либо соковыжималка, либо пылесос, ну, либо еще что-то, что улучшит качество вашей жизни. В общем, жду вас в январе за покупкой недвижимости в Сочи. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. До новых видео. Пока.